Сотрясаю пустоту Мне не собрать этот пазл Давай на чистоту Лучше больно, но сразу Без тебя я не умру Девять жизней и осень Заберет с собой одну Но оставит мне восемь Так страшно я падаю вниз А ты улетаешь в и все это печально Ошибки фатальные, ты вновь не найдешь, что сказать. Теперь я хочу завязать с этой любовью, Что кончилось болью, но мы запомним оба. Наш последний поцелуй у клуба. Как дрожали фонари, губы в губы, разговоры обо всем нахуй. Как терял меня по миллиметру Когда оставлял одну встречать рассветы Мой парфюм, черты лица и слюзы Остается помнить, как, как не быть, любезно, как, как мне забыть тебя, тебя. просто уйти но в этот раз навсегда с тобой завязать Ведь нас уже не спасти Опять, опять мы на пропасти Ты просто опустишь глаза и резко на тормоза Наступ свою верность, куда неизбежно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 Как терял меня по миллиметру Когда оставлял одну встречать рассветы Мой парфюм, черты лица и слезы Остается помнить, спасать поздно